Привет всем, друзья! Сегодня рассмотрим водоотталкивающую пропитку ну или ее еще называют апритурой Для начала отрежем небольшой кусочек кожи Чтобы на нем рассмотреть. Сегодня рассмотрим турецкую притуру. Брезки очень хорош и оставляет стол целым и нож не тупится значит рассмотрим вот эту вот апритуру Лев-Лев называется она бывает трех видов бесцветная коричневая и черная Бланки улечествия по 500 мл перед использованием взбалтывать Данные притуры я опробовал на своем мотоцикле. Значит, сначала я покрыл их кресла мотоциклетные и целый год ими пользовался то есть катался на мотоцикле вот кресло мое кресло мое я на нем э, заднее сиденье то есть оно практически без сидака всегда находится Конечно, кто-то на нем все время сидит, иногда сидит, но оно открыто, и вся влага, дождь, э, пыль, грязь, при помывке автомобиля мотоцикла на мойке, керхером и так далее, то есть все совершенно целое. Кожа осталась эластичная, нигде никаких трещин не осталось, все э, идеально, состояние замечательное. То есть апплитура опробовано. Я просто покажу а, некоторые детали. Вот берем совершенно белую кожу, такого поросячьего цвета, телесного, а, покрываем бесцветной апритурой. лев-лев. Ну, турки написали на ней, что ее нужно использовать крайне редко, и желательно многократно она значит для подготовки, предпродажной подготовки, то есть если ее наносить на один раз приду впитывается в кожу и практически не оставляет никакого блеска на коже вот практически никакого блеска не оставляет если дать высохнуть и покрыть второй раз, то, соответственно, немножечко появляется блеск. Если покрыть третий раз, блеск появляется довольно сильный. Например, вот здесь у меня остаток ремня. Вот здесь апритура я покрыл два раза, но коричневый. И наливал так достаточно большое количество, не жадничал. И в местах, где у меня э, углубление, как раз осталась краской и сделала как бы небольшой оттенок. Получилось довольно симпатично. То есть можно лить, не бояться. Амплитура довольно быстро сохнет. Вот сколько прошло минута. Э, времени она практически готова все не липнет не лиется ничего можно наносить уже сразу второй раз после второго раза тон уже не меняется коричневую или черную то они оставляют более значительный след после повторного нанесения более значительный след сейчас мы это и проделаем значит перед Балтыванием перед использованием. Расход у нее совершенно небольшой. Совершенно небольшой расход. Мы можем вот накрашить. Накрасим один раз. Здесь. Это я сейчас довольно... Большой слой кладу. В принципе, я пробовал накладывать ее совершенно невозможно много. Грубо говоря, наливать на кожу. Вреда никакого. Краска не слазит, не коробится, пузырьками не становится. Если даже во время покрытия пузырьки образовываются, то они совершенно незаметны становятся после высыхания. Ну, смотрите, краска очень быстро впиталась, очень быстро впиталась. Вот здесь был пузырек. На больших плоскостях при одиночном окрашивании краска может впитываться неровно, поэтому все-таки рекомендуется <coughs> большие плоскости покрывать поливелизатором. Но вот один раз высох. Практически э, цвет не насыщенный. Мы сейчас сделаем второй раз. Окрашивание. Если мы сделаем вращательными движениями. При большом количестве краски особо никакой разницы не будет. Пробовал вот так натирать достаточно долго до впитывания. Не есть хорошо, неправильно получается, потому что эти вещи... начинает прилипать и краска развозится, то есть вот жиденько, тоненько, быстренько нанесли и оставили все на этом. Вот на этом месте при первом, при вторичном окрашивании краска лежит долго, то есть уже не впитывается и теперь пока она досыхает э Уходит больше времени. И вот здесь то же самое мы видим. Вот она впиталась. Я ее здесь больше потер. Она больше впиталась. А сверху вот как легла и тон практически такой же самый. То есть если мы будем сразу накладывать много краски и ее втирать, то вот сколько ее впитается, настолько и она красится Здесь появился блеск, а здесь его гораздо меньше. Ну и сейчас еще раз, третий раз покроем. Вот видите. Сразу получается насыщенным. А вот такая вот история. Ну и третью краску возьмем черную. черной красочкой нанесем один участочек вот вот эти шарики очень хорошо смываются под струей воды Если она полежит, то потом наступает реакция и латекс не смывается. Можно немножко добавлять какой-нибудь там мыльный раствор и тогда замечательно смывается вообще без остатка. Практически впиталась с первого раза оставила весь цвет кожи вот такой вот у нас получается плотный цвет мы сейчас еще залезем на коричневый вот так здесь один раз здесь два раза а здесь покрыто коричневой то есть в основе коричневая, сверху черная. То есть лишняя краска долго сохнет, долго сохнет, и оставляет свой, конечно, естественный цвет. И вот у нас изначально бесцветная, посмотрите, уже окончательно высохла. Здесь есть вот уже явный блеск явный блеск, здесь его практически нету после первого раза. Второй раз он явный блеск прямо, все ну и вот она истинная настоящая кожа была, которая не окрашена. Вот первый раз, один раз окрашена коричневым, вот два раза, вот три раза, вот два раза, вот три раза по центру. Ну, здесь коричневая с черным. здесь просто черная на два раза, здесь на один раз. Ну, довольно мощный цвет. Черный получается такой, интересный. Вот такая у нас турецкая краска. Лев-лев. Приятного использования. Вам на ваших изделиях воды не боится. Замечательная пропитка для воды, то есть лежит она и на ремнях, и лежит на любой коже. В том числе цельный сезон, я отъездил на мотоцикле, попадал в множество дождей, и ничего не случилось с моими креслами. Очень хорошее впечатление у меня. До свидания, подписывайтесь на канал.